Добрый день, уважаемые трейдеры! Сегодня мы с вами рассмотрим стратегию Родникова Владимира под названием «Молния». Для торговли нам необходимо выбрать валютную пару евро-доллар, а также установить на график фракталы Билла Вильямса и каналы Фибоначчи. В каналах Фибоначчи необходимо Установить уровни 0.15, минус 0,15, минус 0,85 и минус 1,15. В результате мы получим канал с 15-процентной областью вокруг каждой из линий. Сразу хочу предупредить, что идеальные комбинации в данной стратегии бывают достаточно редко. Но если они появляются, то вероятность получения прибыли при выполнении всех условий данной стратегии гораздо возрастает Итак, давайте рассмотрим один пример Предположим, мы следим за графиком развития событий и замечаем, что на рынке образовался двухфрактальный тренд То есть, мы видим один фрактал и закрытие второго фрактала Следовательно, мы находим, вставляем на данный график Фибоначчи, строим по данным фракталам канал Фибоначчи и ждем по данным двум точкам и ждем дальнейшего развития событий. Как только мы замечаем, что образовался третий фрактал, вот он. мы нашу, наш параллельный канал переносим на данную точку. В итоге мы получаем построенный канал. После того, как канал мы построили, мы устанавливаем уровень, пробитие которого мы, на пробитие которого мы будем заключать сделку. А далее на пересечении горизонтального уровня и внутреннего уровня параллельного канала Фибоначчи мы строим вертикальную линию. Как только мы замечаем, что после нашего нашей вертикальной линии открылась новая свеча. Мы устанавливаем пробойный ордер на покупку. Ордер Buy Stop. Buy Stop буквально на 2-3 пункта выше нашего второго фрактала. Как только мы установили ордер Buy Stop, Следовательно, сразу необходимо установить стоп-лосс. Стоп-лосс необходимо выставить под третью точку сформированного фрактала. То есть, если мы будем считать первый, второй и третий по ходу движения на рынке. После того, как мы выставили наш стоп-лосс и отложенный ордер на покупку, нам необходимо определить наши цели, ради чего мы собираемся торговать. Для этого мы замеряем расстояние. От точки 1 до точки 3, которая в данном случае равно 84, пункт, 84 пунктам. И наш Take Profit в данной стратегии равен 80% от величины данного расстояния 1,3. Что в данном случае равно 67 пунктов. Вот если мы посмотрим, то и видим, что наш Take Profit в данной стратегии сработал. И мы заработали прибыль. Конечно, мы с вами рассмотрели идеальный вариант развития событий на рынке в данной стратегии. Хотя в ней есть и много ограничений, при выполнении которых торговать не следует. О них вы можете почитать на моем сайте strategy Стратегия Молния. С вами был Алексей Лобода. Спасибо за внимание. До свидания.